Артюр Рембо, голова фавна. В листьях густых тайники зелены, В листьях свежайших, в ларце золоченом, В пышных цветах поцелуй, видит сны, Резвый и пылкий в шитье утонченном, Фаван смущенный, Глаз скажет пятно. Красным сочатся в зубах белых травы, Губы, как выдержки, крепкое вино, Смехом взрываются смугло-кровавы. Белкой мчится, ему нипочем, смех разнесется по листьям дрожащим, И от испуга замрет с Все золотое. Лапзание чаще. Спуга замрет с негерем, Все золотое лапзанье чаще.